Сегодняшняя тема «Личность и ее основные формы» актуальна тем, что, когда мы работаем с пациентами, с клиентами, особенно страдающими зависимостью, то мы как бы говорим, что мы объединяемся там с тобой в работе против да, болезней зависимости. И важно понимать, важно видеть, то есть, в какой личностной позиции находится человек. Точнее говоря, в какой адаптации личностной позиции и есть ли у него личностное расстройство. Это очень важно. Почему важно? Мы вот это вот рассмотрим. И для рассмотрения мы будем использовать некоторые аспекты транзактного анализа, а в частности понятие предписаний и драйверов, а также потребностей. Откуда все... Берет начало. Начало берется из развития. При росте человек, ребенок, он опирается на потребности, которые помогают ему осуществлять близкие, покровители, родители. И исходя из этого, он растет более крепким, более уверенным, более сильным. Или наоборот, ему приходится адаптироваться для того, чтобы помогали окружающие люди, опекающие люди заботиться о потребностях или осуществлять их совместно. Или вообще такой может быть расклад при взрослении, что именно роль осуществления потребности ребенка полностью лежит на родителях. Такие могут быть сложные времена. То есть самостоятельность к ребенку приходит постепенно и приходит через изначально адаптацию. То есть как он научился удовлетворять потребности в начале, такая будет некоторая как говорят, базовая адаптация. Часть из адаптации складывается в первый год жизни, это шизоидная антисоциальная часть адаптации на Второй, третий год жизни, например, истерическая, обсессивная, компульсивная. Вот. И вы это можете видеть у своих клиентов, насколько у них выражена адаптация. Исходя из того, насколько они привыкли, что их потребности удовлетворены, исходя из того, какие они предписания или драйверы получают. Если говорить о потребностях, то схематично, в принципе, в рамках консультирования, такого первичного, можно использовать такую вот схемку по потребностям. то есть где 8 основных психологических потребностей в безопасности, в оценке, в принятии, в потребность во взаимности, самоопределении, во взаимовлиянии и, э, на друг друга и выражении любви и заботы И также вот 6 э, физических потребностей в еде, э, в воде, сне, в дыхании, в физиологических отправлениях и э, сексуальных потребностей. То есть можно рассматривать и шире, да? нюансы какие-то, да, такие уже более индивидуальные формы. Но отталкиваться удобно первоначально, в принципе, вот от такого склада потребностей, потому что именно адаптация, о которых будем говорить далее, они, в принципе, отражают именно базовую э, вот эту форму получения потребностей. Как формируется адаптация? То есть ребенок оказывается э, немножко в таком круге, в круге, где есть стресс и нет стресса. Там, где нет стресса у него и у его родителей, потребности, в принципе, осуществляются довольно-таки хорошо. Там, где появляется стресс, появляется неспособность родителей удовлетворять потребности и ребенка, скажем, усваивать потребности, и за стрессом прячутся предписания. Есть основные предписания, то есть это не будь собой, не существу, не быть близким, не быть хорошим, не быть здоровым, не быть ребенком, не чувствуй, не вырастай, не думай, не принадлежи, не делай это, не радуйся, не будь важен. Все они имеют разный характер и могут быть, иметь а, разное значение для ребенка и разную глубину скажем, для ребенка. Вот. И если стресса много, то есть удовлетворение потребностей, в принципе, нарушается ребенка, тогда появляется другое понятие, это драйверы. То есть это та часть э, такого поведения ребенка, довольно-таки интенсивная, как драйвер, да, это вот быстрота, драйв, вот, э, который он использует, чтобы удовлетворять в сложных периодах свои потребности. А стресс ⁇ это неожиданные вещи. Адаптация драйверов к стрессу, к предписаниям, которые может получать, считывает ребенок в стрессе, тоже довольно-таки произвольная форма. И исходя из, этой формы, исходя из этой формы, что стресс неожиданный, адаптация складывается в зависимости от предписания и способности ребенка использовать драйверы. Ребенок оказывается немножечко в такой позиции. Что между предписаниями и драйверами в стрессовые ситуации. В ситуации на этой картинке образно нарисовано такое вот штормовое, там вот какое-то небо такое, да, вот ветер, элемент какого-то хаоса, который попадает в жизнь семьи, ребенка. Вот, и предписание это то, что тянет на какую-то такую безжизненную платформу, да, то есть вот к скалам, да, скажем там. Вот. А драйвер это то, что помогает двигаться, развиваться питать, да, то есть оно отрывает от такой беспочвенной формы предписаний и стресса. И в принципе, как протекает взросление каждого человека, он получает, усваивает да, влияние тех или иных предписаний, потому что они идут с родительской, такой покровительной стороны. Вот он, хочет, не хочет, где-то принимать форму, где-то усваивает это ä, последствия предписаний, ä, в виде привычек, опять же, восприятия и так далее. И он усваивает ребенка автоматически драйвера, которые помогают ему, Обходить эти предписания, но тем самым укореняясь в привычках удовлетворения потребностях именно драйверных. И есть такое понятие драйверное поведение, да? когда человек уже взрослый, но он удовлетворяет свои потребности на уровне как ребенок при помощи драйвера. И рассмотрим, вот скажем, эстетическая личность. Э, имеются свои предписания, то есть не врастай, не думай, не будь важен. Драйверы, которые помогают обходить эти предписания, удовлетворять потребности, радуй меня, радуй других, старайся, торопись. То есть здесь, как мы видим, такой не особо тяжелый уровень э, такого негатива в предписаниях. То есть он, да, имеется, но он не нацелен, как бы, скажем, на не, не живи. Имеется в виду, не живи, нет таких вот. Тяжелых предписаний. И э, люди, они в принципе с статистическим типом личности адаптируются, но если э, предписания были частыми в детстве ребенка, то есть э, он часто с ними сталкивался, драйверы соответственно, тоже чаще применял то растет количество еще параллельно взрослых элементов, которые помогают обходить предписание этой защиты и компенсировать личность, и может развиваться личностное истерическое расстройство. Не очень уже это такая полезная вещь, не очень приятная, потому что она связана с неспособностью регулировать эмоции, иметь постоянное отношение, но зато, к сожалению, человек имеет постоянные негативные последствия В стирическом вещественном расстройстве, он не может устанавливать отношения, не может адекватно расти, не может иметь постоянства в отношениях, и, естественно, здесь вот, как бы алкоголь или наркотики, они становятся некоторым таким... Спекулятивным средством, чтобы пытаться находить ключ своим эмоциям. И часто на какое-то время это им помогает, пока не накапливается негативное последствия употребления, но потом приходится выздоравливать это от личность личности, расстройства от зависимости, скажем. Обсессивно-компульсивная личность, здесь мы уже имеем предписание, что не будь ребенком, то есть ограничивающей как бы в росте, в творческом таком росте человека, да, в реализации, не будь близок, накапливается некоторая доля одиночества, такого возмущения от этого. Зато драйверы будь совершенным и будь сильным, старайся. То есть они довольно-таки исполнительны с этим типом личности И опять же, если. Предписания звучали наиболее остро и долго, часто, да, драйверы применялись часто, во взрослом возрасте человек применяет еще и защиты а, от негативных переживаний, которые скапливаются привычно с детства, и возникает обсессивно-компульсивное личностное расстройство. Примером может служить вот в сказке на наф то есть такой поросенок, который защищал себя особенно активно, да, вот, аж до изоляции, но такой изоляции, что можно успешно воевать с теми, кто на тебя нападает. Или, скажем, пример красные башмачки, да, где ребенка ограничивали в проявлениях природы, живости, и вот этот вот такой напор ограничений, он приносил серьезные мучения, в рамках этой изоляции психологической, и сказка закончилась не очень хорошо, в отличие от трех поросят. Шизоидные личности имеют предписание не делать, точнее не преуспевая во взаимоотношениях, имеют серьезные сложности во взаимоотношениях, то есть они с трудом вступают, с трудом удерживаются, имеют драйверы, компенсирующие будь сильным, стараясь радовать других. Вот. И если предписание наиболее бессознательно тяжело воздействует на человека, то формируется шизоидное личностное расстройство, которое очень сильно в рамках защиты фантазии уводит человека в грезы. И в эти грезы, как показано здесь вот из сказки ⁇ Девочка со спичками ⁇ человек может замерзнуть, да, в кавычках замерзнуть, то есть поддаться каким-то негативным факторам и не уметь себя защитить. Вот. И работа с шизоидным личностным расстройством, она осложняется в первую очередь тем, что человеком сложно найти контакт. То есть необходимо самому э, иметь э, вот в рамках этой шизоидной личностной адаптации понимание себя, чтобы образом говоря в контакте не э, молчать друг с другом, то есть иметь э, возможность, э, деликатность с человеком налаживать э, связь, контакты. Вот э, техники консультирования, они в принципе... Большинство из них направлено на то, чтобы именно обходить а, вот эту вот а, сложность этой шизоидной адаптации. Потому что шизоидная адаптация это одна из ранних, а, она возникает первый год жизни. И если ее ребенок использует, то а, более велико а, влияние ее, более велика вероятность развития именно шизоидного личностного расстройства. Вот, и часто люди с шизоидным личностным расстройством, они могут не видеть негативных последствий у психоактивных веществ, и у них может развиваться зависимое поведение. Антисоциальная личность, на ней хотел бы остановиться немножко подробнее, чем на других, она получает довольно-таки тяжелые предписания в детстве, то есть это не будь ребенком, то есть вообще очень сложная такая вот Ситуация В какой ситуации он получает не быть ребенком, не чувствуя или не чувствуя определенных вещей. То есть когда сталкивается ребенок первый год жизни не просто как шизоидная личность с недостатком контакта, а он сталкивается с опасностью. То есть, когда родители по темным причинам не справляются с воспитанием, сами в каких-то проблемах тяжелых, то ребенок соприкасается с этим таким меняющимся, где-то агрессивным, где-то несправедливым, хаотичным миром, и ему необходимо выживать. И вот он выживает через антисоциальную адаптацию, где он в рамках драйвера становится сильным, то есть будет сильным, и второй драйвер радует других. То есть чтобы обходить обидчиков, да, обманывать их. И в итоге, если эта антисоциальная личностная адаптация укореняется, да, то развивается антисоциальное личностное расстройство. То есть э, страх, способность испытывать страх, она как диссоциируется у человека. То есть есть отдельный человек, отдельная его возможность испытывать страх, но он живет без страха. И здесь он активно учится пользоваться властью. То есть то, что позволяет ему иметь контакт с людьми, но на неравных позициях. То есть, как одна из цитат есть, что отражающая такой стиль общения антисоциальной личности, это вырезаем стадо власть, контроль и истребление. Это довольно-таки серьезная проблема. Почему? Потому что, как мы видим, да, вот если смотрим на а, такие способы помощи, да, коррекции, а, в работе, в частности, с антисоциальной личностью, адаптация — это открытые двери агрессивное поведение, дверь цель чувства, то есть помочь установить заново контакт человеку с своими чувствами и дверь ловушка мышления, то есть если мы начинаем работать с антисоциальным личностным расстройством с человеком, который страдает в химической зависимостью и антисоциальным радикалом таким, да Через мышление, то есть начинаем ему объяснять, показывать, там, пытаться почувствовать, ему помочь, да, донести, что как он страдает, но не видит, это все потерпит крах. Это кажется, к сожалению, привычной для него моделью, что он будет рассматривать консультантов как жертв. Да? Здесь необходимо подходить с другой позиции, то есть к позиции поведения, открытая дверь поведения, когда антисоциальная личность, зависимый человек, который страдает антисоциальным расстройством, он будет видеть для себя примером консультанта или психолога. То есть здесь немножечко нетипичный подход. То есть, здесь необходимо показывать вот эту силу выздоровления, силу ума, силу дисциплины где-то, да, просто свою силу, чтобы Человек он смог войти в рабочий альянс с консультантом. Если же подходить со стандартного, да, скажем, как вот мы работаем с шизоидным радикалом, где мы уже готовы опираться на мышление, да, вот после того, как наладили контакт. Тоже, кстати, через поведение. Или если мы будем, как при обсессивно-компульсивном радикале, искать чувства после того, как налаживаем контакт уже даже через мышление, да, обсессивно компульсивной личности сильны, мышление этому помогает, то здесь при антисоциальном личностном расстройстве нам бесполезно человеком как-то... вот говорить, Потому что он будет искать, как э, на нас воздействовать через контроль и власть. Здесь необходимо идти именно да, через свою силу контроля и власти. И поэтому и консультантам, и психологам очень важно иметь прочный, понятный контакт э, со своей силой, да, со своими слабыми и сильными пусть сторонами, чтобы именно чаще и понятнее использовать сильные стороны. Пассивно-агрессивная личность следующая. Она довольно-таки тоже часто встречается как адаптация при случаях, когда люди страдают зависимым поведением, потому что предписания такие тоже вот тяжелые, не вырастая, не чувствуй, то есть сложно с ними жить, и алкоголь или наркотики становятся таким как бы средством самолечения для людей с пассивно-агрессивной адаптацией, людей с подавленным, тоже отделенным как-нибудь социальных личностей, там, страхом, а тут гневом, им тяжело быть на один, с гневом подавленным, таким отключенным, который они имеют, но не имеют к нему доступа и до конца не понимают его формы. И они со стороны выглядят, конечно, такими как бы капризными и удрученными. И у них драйверы есть старайся, борись, усложняя свою жизнь, тоже будь сильным, не позволяя никому узнать, что у тебя внутри, что раним, не позволяя никому... Знать, что ты хочешь быть зависимым от них, здесь в данном случае взаимозависимым, да, что они учатся делать. И вот эта вот адаптация, она довольно-таки сложна для работы в реабилитации, если у зависимых клиентов она есть, потому что им сложно признать свою роль в каких-то конфликтах, в каких-то... В ситуациях ответственности, в ситуациях работы. Очень сложно признать свою роль. Постоянный гнев их толкает на чувство обделенности, незащищенности и внутренней такой несправедливости. Вот. И они часто проецируют гнев на других, то есть у них, образно говоря, все виноваты, у них все плохо. И вот э, в этом случае, если нам удается все-таки раскопать, то есть мы работаем через открытую дверь поведения и выходя на чувства. если нам все-таки удается раскопать слои этого подавленного гнева, этой такой обиды, как бы такой нелюбви, где э, пассивно-агрессивная личность разочаровалась в отношениях, и поэтому решила общаться через капканы, такие вот липкие, да, как э, братец Ливс и Братец Кролик то у нас будут продвижения, в каком плане, где в перспективе реабилитации будет укрепление чувства собственного достоинства в пассивно-агрессивной личности и проработка стыда и рациональной вины, которую человек копил с детства, из-за вот этого, этого сбившегося стиля общения, да? где он себя чувствовал именно больше жертвы. И последняя личностная адаптация, это параноидная, тоже она довольно-таки нелегкая, но она не часто приводит к зависимому поведению. Изначально почему? Потому что есть такие там основные предписания, как не будь ребенком, не чувствуй, не доверяй, не будь близок и не принадлежи. Но драйверы, будь сильным и второй, будь совершенным. Зависимость, она не позволяет быть совершенным, она приносит много угроз. И люди с параноидной личностью, они не дают себе права вступать в развивающуюся зависимость. Они дрожат вот этим каким-то внутренним состоянием спокойствия, которое очень сильно нарушается при развитии зависимости. То есть у них нет подавленного а, такого гнева, как у пассивно-агрессивных, или подавленного страха. А, у них есть такая довольно-таки высокая уязвимость и, как говорят, базовое чувство недоверия к миру, вот. И э, здесь, конечно, в работе они довольно-таки хорошие стратегии, мы используем э, мышление, э, в чувствах мы ищем вот эту их такую вот э, бездну недоверия, через выстраивание терапевтических отношений показываем им другой взгляд э, на возможность доверять, и здесь они могут серьезно меняться, могут быть хорошие э, изменения, но опять же скажу, что Среди зависимых клиентов их немного, немного. но встречаться, встречаться может зависимость при любой адаптации, конечно, но вот особо такие случаи сложности в работе, они встречаются при пассивно-агрессивных радикалах антисоциальных радикалов, и мы увидим очень много активного антисоциального радикала при наркотических зависимостях, да, где человеку необходимо использовать много власти, контроля и криминала для того, чтобы добывать наркотики. И а, второй еще момент, уходить от последствий а, криминала да, длительное время употребления. Вот. Ну и может э, встречаться тоже шизоидное расстройство личности, но там вот это вот состояние одурманивания человек использует в рамках защит, в рамках грез, в которые он уходит из-за вот этого своего состояния отсутствия внутреннего баланса.